Всем привет, друзья! Меня зовут Максим, вы на канале Шампунчик Геймс. И сегодня мы будем делать с вами вот такую вот Госдуму. Вот я пока что-то чуть-чуть заготовил. Кстати, можно вот это вот сделать, такую дорожку. У нас получается вот такая огромная Госдума. Сейчас я себе выдам. Сейчас я себе выдам это ночное зрение. Все. Готово. Вот у нас получается вот такой вот первый этаж, потом вот такой вот красивенький подъемчик, второй этаж и потом еще красивенький подъемчик и третий этаж, где сама будет, ну как это назвать, даже не знаю, но стол переговоров. Так вот сидишь, что ты тут говоришь. Ну, ладно, мы сейчас не за этим, пришли. Сейчас я хочу обустроить остальные комнаты ну остальные этажи вот тут я даже не знаю пока что что будет но мне кажется очень хорошая идея на первом этаже вот тут вот сделать фонтан как вам такая идея надеюсь вам зашла такая идея но ну, вот можно даже нет не по центру сделать хотя по центру тоже будет хорошо ну нет, это как больше как кеску стало получится. Но пока что не знаю еще. Короче, надо думать. Но сейчас закадрим, короче, подумаю, может быть позову нашего еще одного гостя и тогда будем начинать делать. Вот я и позвал нашего гостя. Поздоровайся. Привет всем. Короче, сейчас мы будем с тобой делать наши офисы. Как ты думаешь, где их сделать? Можно здесь, на этой стороне, либо на этой стороне. Как ты думаешь, будет хорошая идея, типа, сделать под лестницей вот тут, вот, допустим, вот отсюда, вот такой вот офис, мини-офис, и у тебя вот так вот? Ну да, в принципе, хорошая будет идея. Так, тогда просто сейчас смотри, отсчитывай себе там раз, два, три, четыре, пять, шесть блоков, и вот так вот делай это. Шесть блоков, окей. блок. Все. Теперь возьми, сейчас тогда поставим дверь, например, вот тут поставим, если я тоже поставлю, и можешь тогда его сам обустраивать. Я, Я тоже пока что сделаю стену как я тебе давал фонари, можешь поставить как тебе нравится. Чтобы было все красиво, уютно и все хорошо. Ну, а теперь можешь просто обустраивать, как тебе нравится. Я думаю, я думаю вообще, как бы сделать это. Какой будут дизайн использовать? О, священные бочки. Oh, okay. Такой вот у меня будет рабочий стол. Okay. Я буду писать планы по захвату. Ну, да-да, тоже можно. Так, мне бы теперь найти картину. Руки относятся к меха... А, да. Да, это У меня будет такое кресло. Ой. Такое оно больше какое-то на детскую ванночку похоже, а не на кресло. Ну ладно. Так, теперь, ооо, теперь буду использовать свое любимое, это механизмы. Ну, как сказать, механизмы. А у меня тут будет рычаг кое-какой, если я нажму, то это значит для супер экстрена. На него ни в коем случае нельзя будет нажимать, просто прошу. Это если что-то случится. Это не надо, это, это тут не надо такого. Так, теперь вернемся к моей. Я думаю, сделать туз клавиатуру, как, как это очень популярным способом. у меня вот тут здесь. в принципе такое классное игровое место получается О, И... я придумал Прин... такой дизайн как это какой? будут это будут это ну я подумал что это будет выглядеть как наушники но что-то как-то не того если вот так вот будет. Oh. Нет, у меня слишком маленькая голова. Ну, ладно. Что It's бы тут был. еще сделать? <плыв> у меня тут будет свой мини сад. Вот эту и вот это. Так, а теперь очень интересно, где тут еще горшок-то находится. Это что у тебя там? Ой, что у тебя там? О -о -о. Ну, в принципе, такое рабочее место, такого холостика. Ну, в принципе, красиво. Нас... Мне, только... Мне только надо бочки поставить, чтобы хранить. Вот самый оптимальный вариант тут... Не, ну... Но... Бочки тоже не будут списываться, но ну, типа храните, тебя есть расклад а вот это вообще это очень тут знаешь тут ничего добавлять не надо. Вообще идеально. У меня тут будет всегда с собой теперь... чага <связательно> О, я нашел логанитский мешок Май тут... Это рассада будет, знаешь. Ну, в принципе, еще... Вообще офигенно Не надо. Надо вот так. Вот так. ⁇ -мо ⁇ почему постоянно у меня вот так вот все это получится Вот так. ⁇ -мо ⁇ Вот так. Вот, ой, вот так Ну, в принципе, даже если мы вот так вот сделаем Ну, в принципе, еще Сейчас я на секунду отойду угу. Очень хорошо, в принципе, красивенько так получается Вот. Вообще дизайн. Ультра-класс ультра дизайн. Так вот это сюда не вписывается. Мне бы какой-то шкафчик придумать. О, я придумал. Вот так. О, нет, надо. Ну да. Я пытаюсь сделать... Что а, типа что-то типа шкафа. То, то, то, да. Вот если. Если типа. Шкаф? Ну вот если вот так вот смотреть, то это в принципе красиво будет. Вот тут... ну, сюда. Да. Я могу наблюдать а, уже не могу. Оно осталось. Отлично. Теперь мне бы коврик сюда вот. Красный коврик, белый коврик, синий коврик. Ой, я придумала кое-что сделать. Мне нужен книжный коврик, я тут сделаю себе взятие. Ладно, мне появится, будем взять. Так, мне нужно коврик. Книжный коврик. Ну, в принципе, такой коврик, только тут, конечно, такие выемки однопиксельные есть. Но ничего страшного. Если вот так вот... Ш -ш -ш. Ну, в принципе, во, вообще классно выглядит. И вообще тут мачо такой. Только вот тут бы надо как-то эту спинку сделать как-то побольше, повыше. О, есть же такая прекрасная вещь, как. А, нет. Люк сюда не. Люк сюда не подойдет. Идет снизу, как я сделал себе тут. Сейчас. Стой, только пока сейчас не заходи, кое-как и сделаю. Ну, мне как раз тут вот картину тут надо постоять. Воу. Так это рабочий стол как раз, Windows такое окно. Все, можно ходить. Давай. О, ну вообще очень прикольно. Знаешь, тебе вот так вот под углом сидеть, то, что у тебя как одна нога тут, а одна там. Вообще тогда прикольно выглядит. Надо, да, еще два охранника. Да. Угу. Ну, в принципе. Мне бы еще хочется сделать что-то на стенах, но мне только нравятся а -а -а. огромные картины. Прикольно. А что мне красиво? Вот так. Мне бы как-то. Ну хотя, почему бы и нет? А, блин, точно не вспомнил. А мне еще Мне кое-как надо изменить стену. А я Ты хочу... А по... что если? Тут сразу будет понятно, что это мой... Все, иди, я тут кое-что изменил. Ща... Если а если... Я тогда придумал кое-что. Так, давай. Вот. Сразу понятно, кто Вот, вот это уважаемо. Угу. Так, а теперь я хочу сделать кое-какие кое вещи тут. Э -э да, да <с Ты ничего не видел. Давай а У меня тут трамы. Прямо... Жители будут проходить и сразу видеть. Так. Вот так вот. Меня, меня закрыли. Уже Давай, не ходи. входи быстрее. Кстати, надо тут все отсветить, это а все время будет теперь мобильно. Сейчас я возьму. Но это э, пока что не надо, пока что не освещай. А, Потому что тут будет много всяких комнат чтобы ну не надо так делать. Во. И никто не догадается. И тут можно спрятаться, и отсюда можно выйти. Во, вообще нет, надо какую-то нормальную поставить. Так где это лучшая картина мира? Во. Ну ладно, оставлю так. Ну, в принципе, мне как-то не нравится то, что он. То, что вот эта вот эта вся дума, она какая-то слишком однотонная просто. Поэтому надо придумать, что здесь будет. У меня была идея поставить фонтан тут. Как ты думаешь, он впишется сюда? Ну, так сказать, в здании фонтан не очень как-то. Ну, если попробовать, что бы и нет. хотя, давай Если я сейчас... -мо, ее, где эти ступеньки? Во. Так, теперь... Итак, так, еще тут. Мне на склад пришел крипер. Ну, щас... благо, что ты Ага, я его убил. <связь> Ой. Ё-моё, что? Я что? <связь> <связь> что это такое? У меня тут какие-то непонятные арабские фокусы произошли. А чё у тебя такое? Да я хотел надеть броню, в итоге я ее случайно удалил. Ну, сейчас возьму защит 4 и сделаю себе новый сад. Защитный с прочностью. Как у до этого было. Так, теперь еще какой-то этот фонтан, что-то он какой-то кривой, косой, вообще ужасный какой-то. Так, вот так. Так, Должно быть три топ блока. Так, вот так. Вот так, вот так. Тут ты, тут ты, тут ты, тут ты. Что за дичь? Вот тут один, вот тут один, вот тут. А почему на ну, как-то? Ладно. Не, надо уменьшить чуть-чуть. Вроде для нового сета все готово. Иду к И я практически доделала этот фонтан, ну, точнее переделала. Во такой красивый фонтан теперь нужна вода не я прям вот гений во во ну в принципе ну в принципе даже вписывается сюда такой такой прикольный фонтанчик сделал сет, сэп... и теперь у меня было как раньше. Так, шестого вот первая точка. Я пока что сейчас скопила тот фонтан. Это, сэп... Зомби крестьянин. Можешь, пожалуйста, день сделать? А то я слышу, как-то... Там... Так, оно как-то слишком несимметрично. Еще надо где-то на... на два блока. Так. Раз, слишком, два. Много слишком много блоков. Ой, на втором этаже, какое там происходит? Я так, я могу Иди. это исправить. Так, тут раз, два, три. На, тоже три. Только теперь... А, нет... Что за дичь? Почему тогда? Ладно, допустим. Так, теперь мне нужна одна эта лампа. Теперь такой дизайн конечно же нужны полуплиты так вот тут надо еще мне доделать Ну, что у тебя как он надела. Да, да. Вот. Пока... У тебя клавиатура почернела. Она... Вот. Нормально. Так и Значит... должно. Быть. Так, так и задумано. Йellу стайнет глаз пан. как это все запутано-то? Я в глаз Нет, именно там стайнет глаз Есть стекло. Я теперь стекло. Поздравляю! Теперь мне надо два раз два три семь раз три семь вот тут. Хочу тебя огорчить, и музыкант с тебя не очень. Mm -hmm. yeah. Я хочу какой-то прикольный дизайн сделать, но какой-то этот дизайн не вписывается вообще сюда. -мо, почему я на поиске? Вот так. Теперь... вот эту окантовку сломать Ну, в принципе, прикольно, выглядит. Такая-то окантовочка. -мо. Даже незаметно, но ну, мы уже получается. Полчаса уже видео идет Поэтому уже? пора прощаться. Давай. Заходи сюда. Ты вообще где? Я отмык ⁇ -мо ⁇ 101 всяких мобов. Я не понимаю, куда. Сюда, в эту в госдум. Во, бежит боец. Сюда, заходи. Короче, ребята, на этом... Так, ну это. Во. Короче, ребята, на этом наш ролик подошел к концу. Вы были на канале Шампунчи Геймс. Со мной сегодня был... Тимур. Тимур ученик. Ну, всем удачи и всем пока-пока.